приветствую вас львы и львицы посмотрим сегодня что вам принесет месяц март начинается март с шикарным аспектом соединения венеры с Юпитером и еще и с хероном прям ворота золушки такие открываются чудесные и еще и в огненном знаке но ну, вот вы знаете больше всего в этом месяце повезет огненным знаком, представителям огненных знаков и воздушных, потому что этот аспект он будет прям формировать супер-пупер красивые аспекты, которые называются тригончики к вашему знаку, к стрельцу, к близнецам, Водолеем, ну, оппозиция будет к весам, но все равно это будет для них приятное. Что это приятное? Хорошо, давайте смотреть, значит, это для вас девятый дом. Ага, значит, для тех, кто планирует что-то за границей, для тех, у кого там есть какие-то связи, отношения, благоприятное время, также, Возможно, знакомства очень интересные в это время для любви, для длительных отношений. Ну, какая-то удача, вообще счастье будет у вас, ну что-то крайне удачное. И те, кто там живут, обязательно воспользуйтесь этой возможности. Цель может быть абсолютно любая. Ну, Венера Юпитер, она, как правило несет либо любовь, либо деньги. Или то и другое одновременно. Теперь смотрим дальше. 3 числа Меркурий перейдет в Овен. А, в Рыбы. Рыба для вас это восьмой дом. Дом чужих денежек. Дом секса, дом опасных ситуаций. Ну, смотрите. Тут возрастает риск инфекционных заболеваний, потому что Меркурий связан, ну, он очень легкий, он летает, быстро передвигается через общение от воздушно-капельным путем, поэтому еще и в рыбах он, знаете, такой всыпливит. Поэтому используйте как это по-русски, засобы безопасности, средства защиты и ограничивайтесь ограничивайте себя общением в каких-то вот таких тесных связях теперь, что еще он может дать? он может дать очень много разговоров, связанных с какими-то финансами много сексуальных связей кого это интересует ну и он у него знаете есть такое качество как не придавать огласки все что совершается то есть получится все это дело делать скрытно никто ничего не узнает ну, если для вас это важно ну и поехали дальше 7 числа 7 числа состоится два очень важных события. Смотрим. Наконец-то Сатурн, Урал, покинул Водолей. Слава тебе, Господи, потому что тут... Он вел себя достаточно жестко, и войну принес, и вообще очень много разных разрушений во всем мире. Но, слава Богу, он переходит в рыбы. Но не то, чтобы он тут прям вообще был чудесный, поскольку Сатурн в рыбах, он находится в падении, но хотя бы не такой конфликтный. У него тут другая стихия, вода. То есть здесь уже могут быть какие-то нюансы, но когда он будет формировать напряженные аспекты, то... На ближайшие два с половиной года могут возрастать ну, какие-то, допустим, массовые ну, стихийные, ну, не обязательно бедствия, ну что-то такое может быть мощное, связанное с водой. Там подтопить где-то могут, где-то может быть цума, цунами, ну, не дай бог, конечно. Но, опять же, повышенный риск различных заболеваний а еще, а еще он отвечает за все скрытое в рыбах. И он начинает выводить все тайное наружу. И очень многое станет известным. Он восстановит справедливость, справедливость во всем мире. Много изменений ожидается в таких отраслях, как киноиндустрия, фармацевтика, фармацевтика. Также что-то связанное с национальной принадлежностью обязательно, с духовной сферой. В общем-то, будет интересно. Для вас, это же, для вас это будет тема, связанная с финансами ваших партнеров, тема, связанная с эзотерикой, оккультизмом. И, ну конечно же, это еще и опасные ситуации. Может появиться риск опасных ситуаций, связанных с жидкостью, с водой соблюдайте большую осторожность, находясь на воде, ну и плюс что еще Ну, может быть интенсивная сексуальная жизнь но по рыбам скорее всего она будет во многом скрыта, а может быть она у вас как-то изменится и станет какой-то другой ну например там тентрической что-то что будет происходить поживете увидите, расскажете также седьмого числа состоится полнолуние, полнолуние в Деве. Ну, я не думаю, что особо тут на вас оно как-то повлияет, Ну, финансовая сфера затронута может быть. Так, далее с 10 по одиннадцатого смотрим интересные дни. Почему? Потому что у вас будет шанс... шанс значит смотрите благоприятный для того чтобы устроиться на работу провести собеседование для того чтобы там начать какой-то новый проект ну просто супер и еще в помощь тут будет идти благоприятный аспект от марса к венере прям точный смотрите тут точный аспект 16 градусов между меркурием и ураном и плюс еще и венера в точном аспекте 24 градуса ну прям какие-то необычные дни большой удачи везения но для вас это в большей степени будет связано с финансовой сферой с вашей карьерой с работой мужчина мужчина тут такой так, интересно. Мужчина-друг. Мужчина-друг в помощь от мужчины-друга. Ну, посмотрите. Теперь. С 14 по 17 будет не очень-то сладко, причем всем. Всем абсолютно представителям, только у кого, смотря у кого где. Вообще такой напряженный период будет, поскольку три личные планетки будут находиться в квадрате к Марсу. Марс у нас связан с агрессивной энергии. Чаще всего это, знаете, что-то связано со словами, с воздухом. Ну, такое оно быстрое. И а вот рыбы, они дают, знаете, некоторую тайну. И вот, знаете, иногда, кстати, они могут еще и быть подленькими. Могут быть, знаете, так что-то из-под тяжка может произойти. Я бы лучше бы на вашем месте... В эти дни постаралась бы ограничить максимально все контакты особенно если дело касается там любого дружеского вообще не ну вот все то что было 10-11 вот вот это вот нужно все ограничить не идти на конфликт как бы еще не получилось что там то что получится 10-11 не вылилось в 14-17 посмотрите все равно это недолго, это буквально несколько дней. 17 числа Венера перейдет из Овна в знак Зодиака Телец. В Тельце ей будет очень хорошо, поскольку она является управителем этого знака. Для вас это 10-й дом карьеры. И тут вообще красота наступает красота, карьера, статус Венера в Тельце, она такая очень томная, она любит красоту, она любит у нее очень хороший вкус она любит все такое тактильное приятное, она очень практичная ну такая хорошая Венера но она больше ориентирована на внешнюю форму, чем на внутреннее содержание очень чувственная очень интересно. Но для вас эта сфера все-таки будет в большей степени связана с реализацией каких-то ваших главных целей. 19 числа Меркурий перейдет в Овен. Овен для вас 9 дом. Для тех, кто собирается куда-то поехать далеко, попутешествовать, может быть ждет каких-то новостей из-за границы, издалека, очень хорошее время начинается на ближайших три недели. Обязательно его используйте. До конца марта там супер будут аспекты. Обязательно. И вот документы, что-то связано с оформлением. В общем, все, что связано за границей. Не упустите этот момент. 21 числа состоится важное астрологическое событие. Это Новый год, поскольку Солнце входит в первый градус овна 21 числа. но ну, опять же, еще и одновременно здесь будет новолуние, тоже в этом же знаке. Это очень важное указание на то, что э, те из вас, которые планируют, может быть, из них как-то свои условия пребывания, те, кто находится за границей, или, или где, кто хотят туда уехать. Знаете, для вас здесь очень удачный э, момент наступает, потому что новолуние ну, обычно принято как ну, какие-то новые дела делать, ну, новые хорошие дела делать на новолуние чтобы удача была на вашей стороне и это было все достаточно легко вот и вот дальше поехали с 25 числа Здесь получается у ну, нас что происходит? Марс переходит в Рак. Рак для вас 12 дом. Вообще Марс в Раке очень любит углубляться в всякие домашние дела, в заботу о близких, беспокоиться там о своей безопасности, о безопасности своих близких. Но поскольку у вас это символический 12-й дом, то я так подозреваю, что ну, реально очень похоже, что или кто-то заскучает за домом, захочет приехать домой, вернется издалека, или наоборот кто-то покинет ну, свое место проживания, чтобы поехать ну, не знаю, чтобы полностью изменить свое место жительства. Ну, может быть, поменять. Может быть, и такое. Еще это признак мужчины для женщин. Много разных тайных встреч. Много всякого такого разного интересного. С 23-го перейдет 3... Плутон в знак Водлея. Вот тут-то будет очень интересно. Значит, он здесь пробудет до 11 июня, потом он вернется обратно в Козерог, потом в 2024 году снова вернется, в общем, тут он пару лет будет туда-сюда ходить. Но Плутон в Водолее вас должен порадовать, поскольку Водолей для вас это символический седьмой дом партнерства. А это признак того, что в жизни многих, произойдут трансформации в сфере партнерства. У кого-то не было мужа, появится муж. У кого был, ну, или его ну, не будет, или будет этот же, но уже другой. Уже как-то что-то в нем изменится, может быть, в его жизни что-то изменится. То есть, знаете, такой на качественно новый уровень перейдет. То есть, произойдет трансформация в сфере партнерства. Ну, поживете, увидите. 27 по 30 число будут идти еще очень интересные аспекты, о которых я говорила чуть ранее. В вашей зоне карьеры состоится соединение точное Венеры с Ураном. А это значит, что, при, причем при поддержке тут и других аспектов вам даст это соединение какую-то возможность удачного случая, может быть удачное знакомство, удачная сделка какие-то денежки неожиданно получите, но некая удача здесь вполне реально ну и плюс там еще 27-28 будет точное соединение Юпитера с Меркурием я уже говорила, супер-пупер время для э, дел связанных за границей, либо для тех, кто уже находится за границей и обращаю внимание, что по вашему знаку продолжает идти Лилит. Лилит это точка искушения, которая во многих львах может вызывать такие эмоции, как тщеславие, повышенная горделивость, желание, как-то знать, она делает выпуклыми черты которые обычно присутствуют в представителе знака зодиака льва, ну, знаете, как со, но, но со, со знаком минус, не с плюсом, а с минусом. То есть не, не лезьте из кожи вон, будьте такими, какими вы были раньше, и да пребудет с вами удача. Ну, вот я задала вопрос, для тех, кого интересует тут более глубокая эзотерическая часть, я задала вопрос, Кар, там, с чем будет связано главное событие, в марте, марте да, представители знака Зодиака Лев и Вот у меня выпала карта Письмо и Якорь вот Так, наверное, лучше В сочетании они означают получение каких-то очень важных документов Во-первых, это может быть, знаете, как бумаги на постоянное место жительства Это может быть как оформление очень важного договора на что-то, ну или по работе, или для работы. Ну, важно, знаете, вот какая-то сделка произойдет, сделка. Или может быть вы ожидали каких-то новостей, и вот эта сделка, она будет связана с постоянством, с надежностью. В общем-то, что-то у вас произойдет, хорошее. Чего я вам и желаю в этом месяце, для тех, кому было интересно, пожалуйста, ставьте ваши лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.